В Елабуге открылась школа университетская Елабужского института Казанского федерального университета. Порог обновленной школы переступили 465 учащихся, 56 из них первоклассники. Мне хорошо, мне повесило вот так-то. Тут она красивая, красивая эта школа. И я надеюсь, что у меня будут успехи на, на пятерке только. Переобразилась изнутри и снаружи, Всегда стало намного приятнее приходить. Появилось множество новых учителей, новое оборудование, теперь будет намного лучше учиться. Мне очень нравится возвращаться в обновленную школу. Хочу, чтобы учебный год начался отлично и так продолжался. Она очень изменилась, стала очень классной. Школьников поздравил директор учебного заведения Камил Гореев. Университетская школа создана на базе средней школы номер 5 города Елабуги. За три месяца она изменилась до неузнаваемости как внешне, так и внутри. Теперь каждый кабинет оснащен современным мультимедийным оборудованием, позволяющим полностью модернизировать учебный процесс. Сегодня мы живем в конкурентном мире и должны быть конкурентоспособны. Получать знания, изучать языки и Спасибо огромное Казанскому федеральному университету, потому что оборудование, и многие родители уже видели, наверное, были в классах. Ну, знаете, это на зависть многим. Горжусь тем, что мой ребенок будет учиться именно здесь. Мы от лица родителей безумно рады и хотим выразить огромную, огромную благодарность ректору Казанского федерального университета Ильшат Равкад Чугафурову директору Елабужского института КФУ Мирзон Елене Ефимовне, администрации города, всем педагогам, всем строителям за такое оснащение школы, за такой шикарный ремонт. После торжественной линейки школьники отправились на свой первый урок в этом учебном году. А дальше их ждали увлекательные экскурсии по музеям Елабужского института КФУ и города. Напомним, что 14 августа состоялась первая презентация университетской школы участникам Августовского совещания работников образования и науки республики. Обновленное учебное заведение приняло первых гостей. Президент Республики Татарстан Рустам Аминиханова, государственного советника РТ Ментимера Шаймеева, президент Российской Академии образования Юрий Зинченко, министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова. Диана Шлинкова и Дар Нурмеев, Универньюз.